Фашистый здрав! Кто они, животные, заключенные в человеческое тело? Или кто такие ториантропы? Что общего у них с Пури? Каково быть ториантропом и чем ториантропы отличаются от обычных людей? Ответы на эти и другие вопросы в этом видео. Приятного просмотра! На мой взгляд, тема достаточно интересная и при этом сложная. Поэтому давайте разбираться. Туриантропы или же турианцы – это люди, которые каким-то внутренним образом идентифицируют себя как животных, которые существуют или вообще существовали на Земле. Некоторые считают, что их душа – это душа животного, в то время как другие считают, что причина их идентичности с животными психологическая. Они в основном испытывают фантомные сдвиги, это когда они ощущают фантомные конечности, которые соответствуют их животной идентичности, иначе говоря, тереотипу. Но это знаете, как будто бы вы чувствуете, что у вас есть хвост, хотя на самом деле его нет, как-то так. И ментальный сдвиг, когда они принимают образ мышления своего тереотипа, то есть своего внутреннего животного. Что касается их личности, они фактически не отличаются от нормальных людей. Они понимают, что на них могут косо смотреть из-за их идентичности, поэтому пытаются слиться с обществом. Так что же, все фурии это териантропы? Нет, это не так. Лишь 4% эндома идентифицируют себя с ними. Также приведенные на экране исследования показывают, что, в отличие от фурии, очевидно, териантропы испытывают куда большую идентификацию собственным животным я. Также в исследовании Фури и Триантропом задали некоторые вопросы, которые связаны с их идентичностью. Вроде вот таких: Вы себя чувствуете менее, чем на сто процентов человека? Физически вы себя ощущаете менее, чем стопроцентным человеком? Какой процент себя вы ощущаете животным? Хотели бы вы полностью стать животным, если бы могли? Конечные данные предполагают, что существует резкое различие между ториантропами и обычными фури в том, насколько они, как я уже и говорил, идентифицируют себя с животными. По некоторым словам, фури хорошо нас понимают, поэтому многие из нас посещают фури конвенции. Но все-таки путать фури с триантробами несколько странно, потому что фури это поклонники человечных животных, а ториантропы внутренне ощущают себя животными и вовсе не считаются субкультурой. Фури пытаются имитировать животное качество, тогда как мы просто с ними сосуществуем. Но давайте вернемся к самим триантропам Они, как известно, подразделяют себя на несколько типов. Стандартный Ториантроп! Идентифицирует себя как земное животное и может иметь различные сдвиги, присущие этому животному, включая ментальные и пантомные. О них я уже говорил раньше. Политериантроп! Может ощущать наличие в себе нескольких видов животных. Контериантроп! Не испытывает как таковых сдвигов, но находится в постоянном ощущении себя наполовину человеком и наполовину другим животным. Клада -тыриантроп. Ощущает в себе целое семейство или кладу животных, а не только один вид. Наиболее распространенным символом Териантропии является Тета-Дельта, где Тета представляет собой слово Териан, а Дельта представляет собой сдвиг. Так откуда же берется Териантропия? Существует несколько психологических и духовных версий. Одна из версий – это отпечаток контакта с определенными животными в детстве и привязанность к ним. Однако это спорно, ведь явно не каждый человек в такой ситуации становится териантропом. Другая версия – предрасположенность. Териантропами рождаются и в более старшем возрасте осознают в себе повадки определенного животного или животных. Следующая версия – травматическое событие. Некоторые Ториантропы считают, что с ними произошел травматический инцидент, а некоторые утверждают, что быть триантропом – это способ выживания. С данной теорией согласно далеко не большинство триантропов. Ну и не обошлось без версии о том, что это просто сложность человеческого разума. Некоторые Ториантропы объясняют свою идентичность тем, что просто человеческий разум чрезвычайно сложен и способен ко всякого рода странным вещам. Как я и сказал, существуют также и духовные версии, вроде реинкарнации, что душа животного по ошибке отправилась в человеческое тело, с животной и человеческой души, и все в таком духе. Кстати, существует такое понятие, как азеркины, которые обозначают идентификацию себя с другими существами в целом, то бишь триантропы входят в это понятие. Ну а теперь пробежимся по часто задаваемым вопросам, которые касаются триантропии. Как понять, что я триантроп? Зачастую ты просто чувствуешь, что твои сны, эмоции, поведение, мысли словно принадлежат какому-то животному. Обычно осознание себе как териантропа происходит в возрасте от 10 до 16 лет. Как понять, какое животное является моим териотипом? Я лучше оставлю ссылку в описании на ответ, он просто достаточно большой. Могу я как-то обрести тело своего териотипа? Физика не позволяет, во всяком случае сейчас, но я бы не советовал мечтать об этом, чтобы не застрять в своих мечтах и не забыть про реальность. Териантропы это люди? Физически да, люди, хотя их внутреннее ощущение говорит об обратном, их ДНК все еще человеческое. Может ли мой териотип быть противоположного пола? Да, может. Териантропия не имеет ничего общего с элгопатию-комьюнити. Почему тирантрапов волков так много? Волки часто являются первыми животными, с которыми тирантрап себя сравнивает. Но даже когда большинство этих сбитых с толку тирантрапов находят свой настоящий тириотип, все равно остается немало волков. Есть версия о том, что раньше волки покрывали большой ареал в мире, а потом их сразу начали истреблять. И куда еще могли подеваться их души? В мире много людей. Но это лишь духовная идея, есть мысль о том, что просто Голливуд и фольклор повлияли на все это. Териантропия это религия? Сама по себе триантропия это не духовность и не религия, это феномен идентификации, при котором человек частично или полностью идентифицирует себя как другое животное. Териантропия имеет отношение к желанию интима с животными? Нет, идентификация себя с животными и это никак не связаны, триантропия это о первом. Териантропия – это временно? Считать себя триантропом некоторое количество времени и понять, что это не про тебя в дальнейшем – нормальная практика. Однако триантропия – это сложнее, чем просто что-то временное. Это часть всей жизни. Териантропы идентифицируют себя с любимым животным? Это не всегда так. Часто триатип может быть совсем неожиданным, но принимать и не стыдиться его важно. Териантропия – это какой-то тренд? Триантропия это не приехать, не тренд и не стиль. Принято считать, что триантропия не выбирается сознательно. Что вы думаете по поводу триантропии? И может быть вы есть триантроп? Расскажите свою историю в комментариях. А оставайтесь пушистыми!